Пользоваться услугой «Мобильный банкинг» очень просто. Это можно делать с любой модели телефона или планшета. Воспользоваться услугой вы можете двумя способами. Через комбинацию «звездочка 3333 -33, решетка вызов». Это можно сделать даже без подключения к интернету или средств на балансе вашего телефона. Через мобильное приложение CBK M-Bank для смартфонов и планшетов, которое можно скачать в Google Play, App Store или на сайте www.cbk.kgmb. И теперь вы сможете узнать остаток средств на вашем счете, отправить деньги родным, оплатить коммунальные счета и еще более 200 услуг. Узнать курс валют в любое время и в любом месте. Просто попробуйте, это действительно удобно!